всем привет мои хорошие с вами светлана и сегодня у нас обзор четвертого каталога even outlet успех деталях что интересного и вкусного какие акции у нас самые лучшие и выгодные да сейчас все с вами посмотрим и обсудим кстати мне очень нравятся вот эти бизнес аксессуары мне кажется крайне стильно они выглядят и сумочка и сумка для ноутбука только только тоже нужно размеры до да, обращать как вот фаберлик вот не залазит эту сумку для ноутбука и цены весьма демократичные и стиль прям на ну, классный такой женственный розовый с черным вообще потрясающе я брала вот эти кисти мне кажется мне их хватит теперь ну на год точно цена на бюджетнейшая по-моему за 20 штук да вот поэтому кто девчонки плотно работает занимается очень выгодно футляр для пробничков косметичка кстати классная тоже очень стильная и мне нравится что есть отделы но дороговато дороговато меня прям девчонки ченки потому что за такую цену брать для пробников под духи очень красивый вообще органайзер потрясающий так что у нас вкусного в аутлете у нас сюрреал духи туалетная водичка до да, 75 миллилитров будут по такой вкусной цене крем для рук с органовым маслом регенерация Интересно, девчонки, кто пробовал, напишите, пожалуйста, действительно ли это регенерация. Лосьоны для тела мне очень нравятся, ивновские. У меня сейчас в использовании стоит такая одна огромная бодя, которая тоже, наверное, хватит на год. И мне нравится, действительно, кожу питают, кожа нежная после них, замечательно. Ну, на этих двух страницах мне, если честно, ничего не привлекло. Единственное, что вот неплохая цена, в принципе, на пудру, шарики с тональным эффектом, да, безупречный тон. Такие продукты мне в Эйвен тоже очень нравятся. Так, масочки, масочки, масочки. Вот это, кстати, увлажняющая в тубе у меня была, мне понравилось. Может быть, и в таких Саше очень удобно, кстати, да? За 20 рублей вообще здорово. Маска для лица, лепестки розы сияния. Я еще не пробовала, девчонки, может быть, возьму. Люблю хотя бы по одной масочке новенькой для себя брать и тестировать. И потом, конечно же, делиться с вами своими отзывами. Так, одежда. Ну, тут тоже как бы ничего такого особенно привлекательного. Дальше одежда. Хорошая цена, кстати, на эти женские брюки, на джинсы. Я давно, девчонки, на них смотрю, говорят, и животик хорошо утягивает, очень достойно смотрится. Вот они есть и в сером цвете, да, но в сером цвете размерный ряд совсем скудный. А вот здесь очень даже такой широкий. Буду думать, потому что 1199, это хорошая на них цена. Правда, у нас, по-моему, по аутлету по нет скидки, да, она здесь окончательная уже. Костюмчик вот это тоже прям вот привлекает мое внимание, но здесь размер. Размер 44-46 один остался поэтому пролетаем мимо бижутерия бижутерии иван девчонки вообще отдельные песни я в нее просто влюбилась знаете почему потому что это первая бижутерия вообще которую я пробую в своей жизни от которой мне не чешутся уши то есть если я фаберликовскую обрабатываю да, бесцветным лаком и тогда все ок и из магазина тоже причем такую недешевую до да, порядка там тысячи нескольких тысяч рублей есть хорошие серьги которые не носила, да, потому что чешутся уши, то от Эйвеновской я переносила все сережки, которые мне по призу-сюрпризу были в прошлом каталоге. И не от одних у меня не чешутся уши. Поэтому это, девчонки, восторг. Я буду смотреть и выбирать себе сережки теперь и радоваться. Вот, кстати, вот, вот эти серьги сейчас на мне. Они стоят 190 рублей, 199 рублей. Они классные. Я сейчас прям сниму вам, покажу, девчонки. Вот как они выглядят. Очень красиво. Мне безумно нравится, как они смотрятся на ушках обычный гвоздик здесь сзади да вот красивые сережки 199 рублей для таких сережка это вообще не цена ну и сам каталог я уже его засмотрела до дыр потому что много чего хочется прям действительно много чего так здесь у нас будут призы девчонки за каждую тысячу потраченную в прошлом каталоге со страниц 1-57 да мы получим подарок при сюрприз за 50 рублей у меня, по-моему, там было 2000 с этих страниц, и я буду заказывать себе два приза-сюрприза. Безумно интересно, что там попадется, но лишь бы что-то дельное. Уж пусть даже лучше духи, вот от Марк что-нибудь, тушь, потому что у меня уже другая в фаворитах. Средство для интимки, интимной гигиены мне не подходит от Эйвен, поэтому даже не знаю. Мой любимый инкадесенс будет по акции 299 рублей, но я уже хочу себе заказать, добить свой вот такой же маленький, заказать себе полноразмерку, когда будет акция, потому что я поняла, что я этот аромат обожаю, и только шлейф от этого аромата прям вот, ну, доставляет мне удовольствие и не надоедает. Много хороших вкусных акций на ароматы, прям глаза разбегаются и не знаю, что выбрать. Uh, her Story, кстати, девчонки, я вот как-то разнюхала, и мне показалось, что там будет интересный шлейф. Как она мне не зашла в пробнике, а вот со страниц каталога как-то вот прям заходит, вы знаете, мне кажется, очень интересный шлейф будет. Месмирайс, uh, новая вот эта водичка, у Ирины Бибебрайна хороший есть обзор, прям на этот аромат конкретно, отдельно она его описывает. Мне он также не понравился, как и не понравился ей. Я чувствую здесь только мед и больше ничего. Uh, я не представляю, как вот такое можно носить на себя. Ну, хотя вкусы у всех разные, поэтому, девчонки, не хочу ни в крайнем случае ни в коем случае никого обидеть. Поэтому, кому нравится, то, конечно. Хотела давно попробовать инкадесенс, так как люблю классические, вот эти два. Понюхала страничку, поняла, что это вообще другая песня, ни о чем. Еще обязательно как-нибудь протестировать надо розовый. Вот, вот моя любимка будет акция. На нее обязательно возьму в полном размере. И вот здесь начинается уже самое интересное. Uh, уже четвертые сутки сижу, не могу определиться с цветом помады, которую хочу. Хочу матовое превосходство металлик, девчонки, либо пряная пудра, либо соблазнительный шелк. Искала на рекоменды, да, отзывы. Пишут, что пластилин на губах лежит плохо. Uh, кто заказывал, девчонки, напишите, пожалуйста, как вам вот именно качество покрытия и стойкость. Оттенки здесь тоже такое ощущение, что они одинаковые, практически сливаются один в один, да. И натуральный нюд, в принципе, мне тоже нравится, вот и его хочется. Смотреть. Смотрела сводчи, смотрела фотографии, да, не смотрится очень красиво, но никак не могу определиться. Обязательно возьму. У меня знакомая уже заказала пряную пудру, а я вот подумаю, даже какая мне. Больше по душе. Здесь у нас розовые оттенки, да, мне как бы здесь ни один не нравится. Я такие не люблю. Здесь красные и тоже розовые, коралловые. Тоже как-то ничего такого в душу не запало. А вот нюдовые эти оттенки вообще супер. Пудра, девчонки, компактная крем-пудра для лица. да Вот эта матирующая у меня есть. Будет хорошая на нее цена. Она еще и СПФ, это потрясающе Мне нравится эта пудра, но единственный нюанс она будет. Ам... Подчеркивать шелушение, то есть прежде чем воспользоваться пудрой, нужно выполнить обязательно ежедневный уход за лицом, то есть немножечко поскрабировать, нанести какой-то питательный кремчик, а потом вот эту пудру. Матовости от нее не хватает на несколько часов, то есть это вполне нормально для жирной комбинированной кожи, поэтому пудру могу смело рекомендовать. Хотела, девчонки, с вами посоветоваться. Смотрю вот на этот ухаживающий гель для кутикулы, потому что у меня кутикула сохнет со страшной силой. Кто пробовал, девчонки, хорошо ли смягчает? Прям очень интересно. Вот эти масочки будут у нас на распродаже по 109 рублей. Я пробовала, естественно. Нет, это у нас не черный, а маска-пленка с экстрактом черной кры. Но как-то вот они ее здесь показали неправильно совершенно. Из туба она выходит прозрачного цвета с блестками золотистыми. Да? Самая любимая она у меня. Для тех, кто маски-пленки любит, полюбит и ее. Так, пробовала еще сокровище бразилии неплохая маска мне не понравился аромат потому что он шипровый а, а по свойствам по своим действительно кожа после нее какая-то упругая становится она сама такая плотно гелевая маска да и как будто вот этот плотность упругость передается потом коже, ну неплохое ощущение после нее так глубокое очищение я не пойму пока эту маску девчонки вообще мне к ней не тянется рука но все равно пытаюсь хотя бы изредка делать прям как-то вот совсем так, и что я еще пробовала, девчонки? Из этого, по-моему, все. Да, очень хочется попробовать непревзойденное питание. И вот эту зелененькую русская баня с эвкалиптом. Прям интересно-интересно. И э, слышала, девчонки арктическую бруснику тоже хвалят, поэтому какую-нибудь масочку точно возьму. Хотя уже сейчас запас огромный. Нам предлагают попробовать. Пробничек сыворотки новой для лица «Инновация». 99 рублей будет стоить 1,3 миллилитра, да, понимаете, о чем речь? И за 1 рубль мы можем взять попробовать, если купим средство «Инью» на сумму 800 рублей со страницы 108-117. Можно взять будет одну такую амбулку и попробовать. Я не буду к этому стремиться, если честно, потому что ну, средство «Инью» мне тоже не все подходят и как-то вот уход пока мне ближе от Фаберлик вот эта сплэш маска хотя ее могу рекомендовать мне понравилась я ее поняла она работает по типу а, корейских средств а, получается такое здоровое сияние кожи она становится отдохнувшей я ее использую по типу тонера а, а, как бы на руки ее наношу между ладоней растираю да и потом по хлопающим движениям на лицо мне очень нравится эффект липкость есть первые минуты две потом проходит я, девчонки, почему-то думала, что в четвертом каталоге будет мой любимый матирующий тоник, а нет, он, по ходу дела, в пятом, я перепутала и расстроилась жутко, без него уже прям не могу. Пенку рекомендую, цена на нее прекрасная, пенка идеальная для жирной, комбинированной, нормальной, да, мне кажется, для сухой кожи это просто находка, лучшая пенка, которую я пробовала на данный момент. Так, что еще? Мицеллярный скраб для лица, освежающий, возможно, возьму в запас фокус, потому что говорят девчонки, что то ли с 5, то ли с 6 каталога будет его перевыпуск. Я боюсь, что он испортится. Так, что еще? Очищающий гель для лица пришел мне, вы видели в моем заказе предыдущем, да, как сопли, вот такой консистенции. Девочки с не должен таким быть, пока стоит, не знаю, что с ним делать. Мицеллярная вода вот такая в объеме 400 миллилитров у меня стоит, и не знаю, наверное, еще месяц на два точно хватит. Выгодная цена, очень выгодно, и она мне нравится. Если переборщить, может слегка пощипывать глаза, но в целом она весьма деликатна и хорошо очищает кожу. Классная цена на кремушки. Вот мне хочется пока заказать вот именно вот эти матирующие, попробовать, но так как сейчас в уходе кремов просто тьма, я немножко повременю. Надо подбить все свои запаски, а потом уже начинать тестировать другие. Маску, а, вот эту вот, для лица увлажняющую с авокадо. Девчонки, использую с превеликим удовольствием. Очень похож на... Салон СПА, сокровище Бразилии, вот эту розовую, которую я вам показывала. Она такая же плотно гелевая текстура, и действительно кожа после нее становится упругой и слегка подтянутая. За 95 рублей, объем, по-моему, у нее 75 миллилитров, да, это шикарная цена за очень неплохую маску. Новинки в разделе бижутерии и одежды. Платьишко вот это, девчонки, не поняла, вообще не поняла, не знаю даже на какой фигуре она будет смотреться. Халатик какой-то. А вот модель красивая очень. Серьги шикарные. Блузочка, ну, не знаю, девчонки, это все как-то индивидуально. Расцветку сейчас к лету можно было бы к весне немножечко и поярче сделать. Бижутерия безумно красивая. Мне практически все нравится. Особенно вот этот вот комплектик. Серьги, мне кажется, еще круто будут смотреться на лето. Под загорелое лицо вот этот розовый камень. Вообще потрясающе. И здесь у нас натуральный розовый кварц. Супер. Вот это вот тоже серия нравится. Я прям засматриваюсь. Я люблю как сорока бижутерию. Все, что блестит. Мне очень нравится. Все ждали вот цену на это женское платьишко, которое можно носить и как летнее пальто, да, на распашку. И я видела девочки, которые носят его так и очень смотрится симпатично. Это самая дешевая цена на это платье. Я думаю, его сейчас очень быстро с первых дней расхватают, потому что его очень многие ждут именно по этой цене. Если вы давно хотели это платье, то хватайте его прям в первые дни действия каталога. Боюсь, можно не успеть. Я тоже на него смотрела долго, но у меня есть подобного рода вещи и не одна, поэтому все-таки откажусь. И вот это платьице тоже очень симпатичное. Мне прям нравится, даже под джинсы, мне кажется, смотрелось бы удачно. Цены прям шикарные. Вот это платье, про которое было много споров, девчонки, что это два разных платья, да, и, и написано вот как бы, ну, название два разных, да, хотя под названием одно и то же. Все-таки, насколько я знаю, служба поддержки ответила, что это одно и то же платье. Я не знаю, как они так умудрились, просто может размер другой или еще что-то. Это платье абсолютно одно и то же, просто в разных цветах. Вот еще раз, эта маска, девчонки, здесь она уже стоит 115 рублей. Как бы это одна и та же маска. Если там она у нас 99, да или 95, здесь 115. Еще очень интересно. Классический розовый инканта, который раз нет в каталоге, девчонки, знаю, страдают. По-моему, он будет в пятом. У меня знакомая попросила заказать ей голубой и сиреневый спрей. Она у меня их понюхала, ей очень понравились. Но тоже а, голубой как бы стоит всегда в приоритете. У меня сейчас все вот эти три в использовании. И, в принципе, под настроение нравится и тот, и другой аромат. Шампуньки я, девчонки, пролистываю. Краску пока тоже брать не буду, но когда буду, то именно Эйвен. Я поняла уже, что она, конечно, на уровень лучше, чем краска Фаберлик. Детская линеечка тоже специальная цена при покупке двух продуктов. Будем запасаться шампуньками какими-нибудь вкусненькими. Уже хочется, девчонки, долистать до новинок и рассказать вам, что буду брать там. Это вообще, не знаю, мне кажется, невыгодно любые три средства за 299 рублей. Мне вообще ни одно из них не нужно. Брать три пены за 300 рублей, они бывают дешевле по распродажам. Так, и где же наши новинки самые вкусные поместили в самый конец каталога, девчонки? новиночки корейской линейки буду брать масло еще вот это потому что заканчивается мне нравится так вот они увлажняющая маска носочки для ног одна пара 339 рублей если покупаем два и более продукта а так 350 а так нам 11 рублей скидку сделают и 350 рублей перчатки то есть это вы понимаете что Продукт одноразовый, конечно, можно потом еще намазать ручки или ножки каким-нибудь питательным кремом и опять эти носочки одеть, да. А вообще, девчонки, можно намазать каким-нибудь питательным кремом, одеть сверху бахилы, а потом теплые носочки и так поваляться немножко на диване, и будет еще лучше эффект. Поэтому эти два продукта я точно брать не буду. 239 рублей, это если две возьмешь, а так 280 за одну маску, хоть и трехэтапную, да, тоже не хочу такие деньги отдавать патчи для глаз это очень дорого девчонки у меня не знаю какое видео наверное вот это выйдет первым а следующим как раз выйдет видео где я делала заказ в одном из самых известных корейских интернет-магазинов и там эти патчи на распродаже патчи 72 штуки то есть получается у нас 31 пара да здесь 30 пар корейские прямо из кореи они а под корею до да? 72 штуки 36 36 там пара здесь 30 пар. 500 по-моему, 60 или 590 рублей, девчонки. Эта посылка мне шла прямо из Кореи. Так что за 950 еще и по скидке брать в Aven, я не знаю, найдутся ли желающие. Так, я буду брать. Вот что. Я обязательно возьму пилинг-скатку, потому что я ни разу в жизни еще не видела в Эйвене пилинг-скатку, только в Фаберлик, и мне очень интересно их сравнить будет. И хочу взять очищающую маску для лица Гранатовое блаженство. Ночную маску не хочу, потому что, боюсь, девчонки, от ночных продуктов Иван и от корейской маски грибы, у меня тоже в том числе, закупоривались поры, поэтому вот эти два продукта возьму и их мы с вами посмотрим, потестируем. Любая маска будет 159, если мы с определенных страниц купим. Да? Надо на это обратить внимание. Ну, вот и все, девчонки. В принципе, самое интересное было у нас в конце. А так, скидок много. Каталог хороший, есть из чего выбрать. И помадочки многие идут про с продажем. Поэтому я с вами прощаюсь до следующих видео. Всех люблю, целую. Всем пока-пока. Надеюсь, что была вам полезна. Если это так, обязательно ставьте лайк.